добрый вечер всем кто присоединяется здравствуйте здравствуйте здравствуйте мы обещали выйти сегодня в прямой эфир мы выходим в прямой эфир с обзором новиночек у нас в продаже появляются пылесосы настольные сегодня мы покажем по мощности немножко расскажем про наш настольный пылесос добрый вечер кому успею помашу Зовут меня Асима Люгина, я инструктор учебного центра NELExperts. Сегодня обзор новинок для вас производим. Будут сюрпризы, будут скидки, как и обещали в посте, кто увидел в стори, кто пришел в прямой эфир истории, либо из ленты. Здравствуйте, добрый вечер. чуть-чуть помашем. Как вы знаете, настольный пылесос самая важная вещь на столе, если вы работаете с аппаратом, если у вас регулярно производится опил, неважно, пилками, аппаратом, вся пыль, которая не попадает в пылесос. Здравствуйте, добрый вечер из Казани. Привет! Соответственно, вся пыль у нас оказывается где? У нас оказывается в легких мастерах, на слизистых, в глазах, в носу, во рту. И не очень приятно, добрый вечер, когда вы уходите домой с пыльной головой, с Пыльная одежда и, в принципе, дышит в течение дня всей этой пылью. Поэтому мощный хороший пылесос это то, что нужно иметь на столе любому мастеру, который работает в аппаратной технике, который производит топил, который не хочет дышать пылью отопила клиентов. Расскажем немножко про фрезочки и керамические, твердосплавные, чем мы пользуемся, что есть продажи. Сейчас появилось достаточно много разных фрез. Покажем, какими мы работаем. Сейчас хочу вас познакомить непосредственно уже с пылесосом, показать ему его внешний, провести такой небольшой тест-драйв, сравнение пылесоса обычного дешевого и мощного, качественного. Так, переворачиваю камеру. Вот наш пылесосик. Сразу включу для сравнения. Ага. Итак, этот пылесос 60 Вт, мощный, с увеличением скорости, с режимами разными. Вот здесь у нас кнопочка увеличения скорости и мощности пылесоса. Добрый вечер. Маша, привет. <смех> Мешок сменный. Два мешка в комплекте идут. Пылесос у нас 60 ватт. Здесь у нас подлокотник, подставка для клиента. Может обрабатываться дезрастворами, выдерживает дезрастворы. Накладка удобна для клиента, потому что достаточно мягкая. Здесь у нас весь блок питания спрятан. Здесь у нас съемный мешочек крепится на вот таких штырьках. Итак. Достаточно компактный, маленький, удобный. И что мы видим в сравнении? Маленький настольный пылесос. Сейчас повыше сделаю. Фокус настрою. Маленький настольный пылесос, самый обычный, дешевый, со сменными мешками. По мощности, честно говоря, не знаю. По-моему, нигде не написано. Сейчас посмотрим, может быть написано. 20 ватт. Сравниваем 60 Ну, понятно, что не спасут, но вы же понимаете, на Нелдшоп Раша, не у всех есть возможность поставить вытяжку огромную, большую. Но если работает дома мастер, если работает в кабинете, то лучше такой пылесос мощный, чем вообще его отсутствие, либо чем маленький маломощный, который не всосет даже крупную пыль, которая будет витать в воздухе и все равно будет дышать мастер этим. Конечно, средства защиты маски, экраны, шапочки никто не открывает. Отменял, но, тем не менее, нужно думать, хотя бы из двух зол выбирать меньшее, если у мастера стоит выбор между пылесосом, хорошим, а или его отсутствием. Правильно? Сравниваем. Для начала включаю, смотрим со звуком. Включаем маленький 20-ваттник настольный. Надеюсь, что слышно. Проверяем на салфеточке. Ну, чуть-чуть прилипает салфеточка. К поверхности также легко стягивается. Теперь включаем более мощный. Слышно сразу по звуку. Надеюсь, меня тоже слышно. Более мощный, более комфортный в работе. Ну, прилипает даже с расстояния. Я не буду ни с кем спорить, каждый выбирает для себя. Лучше мощный пылесос, чем потратить деньги на 20-ваттку, которая не будет ничего всасывать. Мы только что делали э, макро-видео, где вся пыль уходит, настолько быстро всасывает, что вся пыль уходит туда. Э, конечно, мелкие частички остаются в воздухе, но правильное средство защиты, правильная уборка в помещении, проветривание э, тоже должна производиться каждым мастером. Итак, разницу показала. Сейчас покажу фрезы, которые у нас появились. Они уже были в наличии в продаже, но достаточно быстро расходится керамика. Поэтому чуть-чуть поближе вам покажу. Четыре керамических фрезочки. цветим немножко это вот это фреза тоже керамическая под твердосплав выглядит достаточно легкая комфортная в работе кукурузка начнем с нее пожалуй с синей насечкой это керамика это не твердосплав синяя насечка Крестообразная, на но ножи в одну сторону заточены, поэтому для левшей не подойдет, хотя я левой рукой также снимаю ей, вполне комфортно снимать. Покрытие снимается, никакой вибрации, очень легко снимает, но опять же керамика, керамика хрупкая, керамика очень аккуратно должна использоваться. И помним, да, про сухожар что сухожар может повредить керамику, что любые механические повреждения, падения могут повредить ее. Синяя насечкой у нас также есть, розовая и синенькая фрезочка. Тоже похожие по насечке, похожие по нарезке. Ножи расположены также. И синенького, такого необычного цвета фрезочка. Очень красиво и стильно смотрится. А, Синяя насечка вполне подходит и для гель-лак, и для тонкого, и для более а, крупной архитектуры для а, более толстых слоев. Но, конечно, предпочтительно архитектуру делать корректно, правильно, не утолщая ногти. И. У нас красненькая насечка, белая керамика, белая кукурузка. Такая стандартная, классическая маленькая насечка, маленькая нарезка. Для снятия искусственного материала. То, что используется многими мастерами. И две интересных фрезочки. Фиолетовая и голубая можно сказать, что обе фиолетовые, между синий и между красной. А, абразив, видите, нарезка ножей, чуть-чуть по диагонали, но вот здесь прямые линии. Очень мягко скользит по материалу. В принципе, даже гель хорошо снимает, более такой жесткий. Я работаю обычно вот этими двумя фрезочками. Они... По длине отличаются, по толщине чуть-чуть отличаются, но интересно расположение ножей. Практически одинаковое, чуть помельче вот этот абразив, он ближе к фиолетовому, видно по насечке, да? Добрый вечер, кто присоединяется. Попробуем в работе, покажу вам снятие. Сейчас на двух пальчиках продемонстрирую снятие как раз. Хотелось бы вам показать, как работает аппарат, пылесос, да, как работают врезочки. Буду снимать левой рукой на правой. Для меня это более комфортная ситуация, потому что я левша. Снимаю на полных оборотах аппаратом стронг, 207 стронгом. Для начала, как пылесос. Вот как раз про него я рассказываю, что отличный, шикарный пылесос, очень мощный, очень комфортный в работе. Он у нас а, сегодня появился в продаже. А, мы его уже тестировали до этого, нам понравилось, поэтому решили, что в продаже он тоже появится. А, сегодня для участников прямого эфира, и, в принципе, сегодня мы запускаем в продаже эти пылесосы со скидкой. А, про скидки расскажу чуть подробнее для вас. Прервался эфир. Будет для вас приятная новость по поводу скидок. А пока сейчас настрою все. Покажу снятие на нескольких пальчиках керамикой и твердосплавом. Сейчас буду работать твердосплавом, голубенькой фрезой, вот с такой насечкой. Здравствуйте. Включаю на полную мощность, может быть громко, поэтому, может быть, не очень хорошо слышно, но главное я буду именно показывать. Снятие у меня до базы происходит. По архитектуре сейчас сфокусирую. То есть я снимаю именно до базы. Тонкий слой базы оставляю, а остальное снимаю жидкостью. А, сниму второй пальчик твердосплавом, потом покажу снятие фрезой именно керамической. По ощущениям фреза не вибрирует, фреза достаточно мягкая. А, нет, это фреза обычная для правшей но левой рукой ей также можно снимать спокойненько. Я и керамика снимаю, давайте для сравнения покажу как левой рукой керамикой снимать. Вот этой керамикой можно спокойно и левой рукой снимать она но при этом она не реверсивная. В правую сторону она чуть плавнее идет. Так. Ну, у меня не реверс и форвард на аппарате, на стронге на 207-м, немножко в другом, там left-right. У меня на left включено, включена фреза, то есть она вот на сопротивление идет в эту сторону для левшей. На райт right я переключу, когда буду работать правой рукой, например, на левой. Итак, поехали. Но при этом, смотрите, у меня нигде на, на самом пылесосе пыли нет. Я провожу... Никакой пыли нет. Так, чуть-чуть остается какая-то мелочь, но все основное внутри, в мешке уже. И на столе пыли нет, что главное. Салфетку на пылесос? Нет, не всегда. Могу стелить, могу не стелить. Сейчас просто показываю именно пылесос, как работает. В принципе, все туда заходит спокойно в пылесос. При желании можно и салфетку постелить. Все будет на салфетку. У меня в мешок пока все ушло. Ничего сверху, здесь никакой пыли. На самом пылесосе тоже никакой пыли. Меня вполне устраивает. Сняла до базы, это, опять же, керамика не для левшей, это не реверсивная керамика, чуть позже про цены, сегодня на пылесосы скидка, в принципе, мы их стартуем, старт продаж у нас со скидкой будет, озвучу, сейчас досниму пока, керамика, вот я сняла, здравствуйте, сняла левой рукой, керамикой, никакой вибрации, легко достаточно, сейчас буду снимать уже в другую сторону перевернула да, поставила на right на правую сторону опять же у кого forward реверс тут уже контролируете самостоятельно включаю пылесос до тонкого слоя сколько мне нужно вот она это фактически работа как правой рукой то есть я сама себе снимаю левой, но в обратную сторону просто держу не вот так ручку да и снимаю а от себя получается тоже никакой вибрации комфортно вполне и снимает достаточно быстро то есть синим с синей насечкой синей абразивностью фрезы, можно работать гораздо быстрее. Если бы я... Плюс у меня здесь база жесткая. Это новая база Structure to которая в два этапа. Сначала пластичная, мягкая, а потом архитектурная жесткая база. Соответственно, у меня жесткая база быстро снялась до тонкого слоя мягкой, эластичной. Сколько, не знаю, засекали. Кто засекал, кто нет. Можно потом посмотреть, за сколько снимается один ноготь. Конечно, еще на камеру это все более медленно. Так, фрезочки. Ну, пока уберу в коробочку, потом обработаем. То же самое можно делать для левшей. В принципе, вот такие фрезы, они вполне в работе, они не вибрируют, они работают в обе стороны с небольшой разницей. Поэтому я не заморачиваюсь, снимаю. Вот для себя выбрала эти фрезочки. И что керамика, что твердосплавом, работаю еще вот именно такую насечку. Чуть-чуть досниму. Вот этот твердосплав идет еще мягче, чем даже кукуруза керамическая. Это именно синенький, такой сине-голубая насечка. Итак, по цене. Обещали приятные сюрпризы. Значит, пылесос С сегодняшнего дня, пока старт продаж идет, стоит вместо 43560 ватт. Мощность его, настольный пылесос с подлокотником для клиента с двумя мешками в комплекте 60 ватт мощность с увеличением вот здесь полосочек увеличением мощности скорости вращения лопастей. Кроме того, фрезочки на них тоже действует специальная цена 450 рублей. Фрезы у нас по 450 рублей идут. А, да, мощный. Я, я надеюсь, что видно, потому что хочется снять как-то максимально заметно, чтобы, чтобы видно было, как он пыль всасывает. Потому что иногда смотришь, вот работаешь, там белый 20-ваттник, например, стоял. Когда-то он так уже закинут в дальний угол. Но видно, что... Только очень крупная пыль, а такая средняя пыль и какие-то крупные частички остатки, они витают в воздухе все равно, и сидишь весь в пыли. Конечно, это неправильно, нельзя так работать. А Еще у нас хорошая новость. Кто помнит наши лампы, кто из учеников работал... Ну, пожалуйста, можно на Али. Такие же на Али 40-ваттники можно и за 5000 найти, если есть желание заказывать там. И... Ну, вы же не знаете, что оттуда придет. Цена пылесоса 3 500 вместо 4000 тысяч. 3 500 он стоит. 60 ватт. А кто помнит наши лампы? Кто в учебном центре на них работал? Это лампочки 54 ватта. Сушит абсолютно все. Кто помнит их? Да, здесь у нас диоды. Оп. Правильно, можно и уронить. Это же не новое. Вот эти лампы сейчас по спеццене. 2 500 вместо 3 300, они у нас стояли в продаже 3 300, но для наших учеников скидка 5% была. Сейчас для всех лампа со съемным дном 54 ватта стоит 2 500, то есть 800 рублей вы экономите на лампах. Ламп в наличии не очень много, поэтому если кто планировал делать заказ, то пожалуйста, они на сайте есть. Сегодня уже появились полисборники на сайте, поэтому их тоже можно заказывать. Они уже есть на сайте ShopNailExperts. Сейчас я вам напишу. Напишу в комментариях адрес магазина. Напомню, что полисборник у нас 3500 вместо 4, лампа у нас 2500 вместо 3300, и фресочки у нас по 450 рублей идут. А пока сейчас вам скину ссылочку. Ссылку на интернет-магазин. Есть ли у вас вопросы по снятию? по поводу пылесосов, по поводу э, керамики или твердосплавов, о том, как правильно снимать. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пока мы в прямом эфире. Буду рада ответить, пока есть время. копирую ссылочку пожалуйста ссылка на интернет-магазин здесь в наличии все что мы сегодня рассматривали в наличии новые, приходили коллекции OnEQ, новые базы, новые топы. Все это тоже уже добавлено на сайт. Фрезы, твердосплавы, керамика также есть на сайте. Кто интересовался, пожалуйста, заходите, заказывайте. Я с вами прощаюсь. Если будут вопросы по поводу пылесосов, как заказать, не запомнили цену, сейчас напишем отдельно постик про новинки. И вы также можете спрашивать в директ. А пока всем хорошего вечера. Всего доброго. До свидания.